Привет, зрители. Смотрите, какое красивое дерево выросло. Все-таки сова меня не обманула. Это очень красивое дерево. Так как уже прошла неделя, смотрю, что уже и весна уже так красиво расцветлась. У меня листики на деревьях выросли. Такая красота. Уже, может быть, скоро солнышко будет светить. Это классно. Раз мы сейчас встретились, я не могу удержаться и расскажу вам. Вы знаете, сова на этой неделе сова помогала всяким разным интересным людям. И вот сова помогла мне. Представляете? Я ей попросила вот с этими двумя семенами что-нибудь сделать. И она сделала, она их съела. Представляете, я говорю, может что-нибудь ты посадишь красивое, тебе может быть они пригодятся для чего-нибудь. И она говорит, да не переживай, ворона, мне они не пригодились, я поела очень хорошо, а то утром как-то голод мучает, вот и я и поела. Я говорю, сова, больше так не делай, да не, не волнуйся, ворона, у меня таких семян много, так что не надо переживать. Вот так мне сова помогла. А я вообще разговаривала с людьми. Она так часто помогает что-нибудь ест. Эта сова такая прикольная. Ну ладно, пока еще ничего не происходит. Наверное, с вами, зрители, пора прощаться на сегодня. Пока всем, удачи!